Самый быстрый и большой доход в сети Интернет 3.0. До 100% за каждого личного приглашенного и до 1,95 пассивного дохода в год. MyShiba Inu Сильнейшие продукты криптоиндустрии Уникальная экосистема MyShiba Inu Подарки и крупнейшие распродажи, более года успешной работы, пампы до 100x 300 долларов в месяц без вложений, которые можно отправить под стейкинг под 1095% годовых. Уникальный майнинг софт, который позволяет заработать больше, чем на других валютах, с моментальным обменом более чем 200 криптовалют. В комьюнити более чем в 50 странах мира возможности, которые не оставят равнодушным никого. Присоединяйтесь к мировому сообществу криптоэнтузиастов. Добро пожаловать в Ину Лимитед, твой генератор пассивного дохода криптовалюты.